Всем привет, всем привет, ребята! Вот и говорю спокойно, как будто бы мы снимаем в отеле, где запрещено снимать. Мы очень хотим позвать вас на наши ближайшие концерты, которые пройдут вот уже первый совсем скоро. Это 16 ноября Рига. Это уже в эту пятницу? В эту пятницу я впервые увижу Ригу. Вот. Ну а в конце ноября мы приезжаем а, в Россию. 25 ноября Екатеринбург, 26 ноября Тюмей, 28 ноября Новосибирск, 29 Красноярск и 1 декабря Иркутск. 5 концертов. Делать. А когда спать ты собираешься? Вот что у вас А никогда. Ращу мешки на щеке. Ну и все в принципе традиционно для наших концертов. У нас билетики есть двух категорий. Meet and greet. Это те, кто приходит в 18.00 на концерты. И в Риге и во всех городах России, куда мы приезжаем. Там по встрече с можно обнимать, звать замуж, замуж, вот, фотографироваться. Ну а в 19.00 уже основной танцпол. Концерт будет длиться один час. Uh, Без вот. возрастных ограничений? Да, никаких возрастных ограничений. С собой, разумеется, Лера, кроме гитары... Как будто я только одна туда Лера в правой руке будет нести чехол с гитарой, а во второй руке она будет нести чемодан со своим фирменным мерчем. То, что, собственно, днями и ночами сидит и рисует что-то новенькое. Всякие футболочки. Скетчбуки, стикеры. Кстати, интересно узнать, как вам оно. Если интересно, все это можно найти в паблике. В да. паблике так, ссылочка. Вот. всегда есть в описании на паблике. Там, там сразу и паблик. стоимость и так далее. Можно там ориентироваться, сколько с собой брать кэша, чтобы уйти одетым. Как обычно, мы исполним, конечно же, кавера, ваши любимые и мои любимые, и авторские песни. И, пожалуйста, вот сейчас внимательно слушайте. Внимательно, пожалуйста, напишите в комментариях свой город, в котором вы придете на концерт и песню, которую вы хотите услышать именно в этом городе, потому что именно от вас зависит то, какие каверы мы исполним на концерте, чтобы без всяких инцидентов. Вот. Я хочу услышать песню Алиби и унеси меня далеко. В принципе, все остальное в описании. Да, будут смотрите. ссылочки на города, и там можно покупать билеты. А на входе билеты будут продаваться, они будут чуть дороже, поэтому в общем успейте просто купить новые электронные билеты. билеты которые мы с вами прощаемся, но ненадолго, потому что увидимся уже в городах и в реальной жизни, что, конечно же, приятнее, чем в так... До скорых встреч, приходите на концерты, будет здорово.